Ну вот, наша задача э, – сверстать быстренько листовку. Мы будем это делать в программе, которая называется «Scribus». Значит, запускаем «Scribus» быстренько. Э, так, значит, что мы будем делать? Э, ориентация по отре, значит, нет, другая. Значит, здесь будет 210, да? А ширина, соответственно, будет 148 да? миллиметров угу. Стандартные поля, одна страница. Так, сначала создаем текстовые блоки. Да? Раз для заголовка. Теперь текстовый блок для основного содержания страницы. И затем э, текстовый блок для... лозунгов. Значит, э, какие нам потребуются? Сразу создадим. Значит, здесь нужен стиль для заголовка, здесь стиль для основного текста, здесь стиль для лозунгов. Создаем, вызываем генератор стилей, создать стиль абзаца. Но ну, назовем его листовка. Значит. Э, что от отступов нет так значит абзацы да оптические поля по обе стороны ну пусть будет пока автоматический значит висячие строки это все не важно одна страница у нас переносы ну, переносов может быть много подряд в русской типографике это нормально. Значит, эффекта абзаца, стиль символов, значит, мы будем верстать листовку, ну значит, поскольку качество печати хорошее, то можно не использовать шрифт без засечек. Значит, ну 12 пусть будет. Язык, конечно. нужен русский так значит язык русский так применить так значит следующий нам нужен создать еще один стиль абзаца назовем его лозунги лозунги С Стиль символов здесь будет тоже ПТ, но тоже сан, чтобы в стилистике было, но на РО зато величина, ну, наверное, 14. Так, свойства, значит, ну, интервеньяж автоматический. Значит, это будет остров к левой позиции. Остров никаких не надо. Оптические поля только слева. А нет, выключено. Так, висячий стиль символов. Язык, опять же, русский. Так, а, применить. Теперь нужен еще один стиль для заголовков. Он будет отличаться. Это будет... Молот. Так, считание регулярно, значит, ну 40. Наверное, язык, опять же, будет русский. Свойства, конечно, автоматически пока. ЦП ну, типа нет, э, центрован посередине, это же заголовок, да? Значит, применить. Готово. Ну, поехали. Значит, э, сюда мы вставим текст, мы его уже написали. Значит, вставить текст. Ну, вот он у нас. Парк в школе. Ну, как курьером один. переносы. Так, а это потому, что у нас не выбран стиль. Заходим, свойства текста и выбираем листовка. Ну, видим, что интервальж, прямо скажем, великоват. Да и шрифт тоже не и будем уменьшать. но ну, российская типографика, она либеральная позволяет вообще говоря делать довольно незначительные пробелы так это заголовок так содержимое блока вставить текст вот он у нас лежит в файле заголовок мы его придумали ну, получилось великовато значит но мы не будем здесь есть хитрый чтобы Значит, э, будем его уменьшать О. до такого размера. Значит, как вот плату за риск. Здесь так. Подбили нет. Лисковато. Так. Так. Значит, теперь что у нас с лозунгами? Давайте ставить текст карьером 2 у нас это лежат тексты здесь к обычной стиле абзаца лозунги uh -huh. но Так, значит, мы пока не соберем. Так. Линьяж, значит, страшный интернет какой-то. Так. О, 13. 13. фиксированный, но... О. Так. Ну... Но... ставим символ, значит, ну какой-нибудь лучший символ, значит здесь в этом нет, ну наверняка есть у вас какой-нибудь шрифт прикольный, где есть что-нибудь вот такое, да? закрываем Закрываем, убираем. Тол В, Ctrl V, Так, ну и что нам нужно еще сюда? Ну еще нужно нам название организации, да? Правильно? Название организации, значит. Ну, не знаю, 22, наверное. Так. желательно поменять да? все чуть-чуть уменьшим так ну теперь что нам нужно теперь нам нужно еще значит так значит ну это мы наверно все таки заменим на т что такое моно наверное ну да неплохо еще раз а здесь ну здесь мы должны указать свой телефон наверное да наверно мы его уменьшим немного так да? вот ну, хотя бы до 15. Так. Теперь значит логотип. Как um, стоит логотип? Экспортировать um, векторный графический файл. А, МТ Лого, вот он. Так, смотрим. Ну, он великоват, да. Ну, зажимаем Ctrl. Ну, все как обычно. Зажимаем Ctrl, чтобы пропорционально уменьшалось. Еще раз зажимаем Ctrl. Так, теперь. Ну красный надо убрать. Значит, эм, объект, группировка, разгруппировать. Оп. Ну. Объект группировка группировать еще раз. Все, у нас группирован. Так вот. Бэкграунд убрали. Так. Все равно длинная да? Ну тогда идем в расширенные параметры. Дальше уменьшать уже некуда. И его вот так вот поджимаем. Ну и здесь тоже, он точно позволяет собой такие вещи делать. Да. Ну, ну а здесь не очень важно, так, потому что он оказался сверху. И теперь, значит, что нам еще нужно сделать? Это Делать такое крошечное текстовое поле внизу. Ну не знаю, 5 пунктов, наверное. 5 пунктов. Тоже ПТ, САН, Язык. Все-таки русский. Ну, теперь мы в заходим и печатаем. Каждый заказ. Ну, тут вот ничего не видно. Ну, это, в принципе, так-то нормально. Ну все Так Теперь мы Файл сохраняем Курьеры. Так. Так, значит, забыл. Так, теперь, значит, что... Теперь мы хотим сделать шаблон. Значит. В следующий раз мы просто сможем... Все, мы сохранили шаблон, значит. Тут. Значит, теперь нам надо спустить полосы. Значит, смотрим. И вот подавский файл, да? Его надо спустить. Ну. Как спускать полосы, это вопрос, конечно, но ну, вот такая есть программа не незамысловатая, скрипт. In... Ну, просто это видно, что это используется pdf, PDF Imposer. Значит, вот он вызывается с вот такая вот, вот такой вот код. Ну, налог. Значит, смотрим, что получилось. Ну да. Собственно, по две листовки. Значит. Ну, такая листовочка получилась. Значит, э -э ну и все, да.